Друзья, всем привет. Хочу вам показать э, предновогоднее море. Смотрите, снег идет, тучи такие темные, темные. А летом здесь классно. Песок вот такой, пляж, море голубое, синее. Так вот, э, всегда, когда я нахожусь в таких местах, в уединении. И хочется вам что-то дать такое полезное. Можете любоваться вот краевидами. Друзья, что касаемо нашего бизнеса, какую рекомендацию я хочу дать в этот раз? В нашем бизнесе, в сетевом маркетинге, чтобы добиться успеха, важно быть постоянным, Нужно приготовиться к такой кропотливой работе, день и ночь, двигаться вперед к своим целям, не отступать от своих целей, чтобы никто не украл у вас мечту. И знаете, что любой бизнес, он не идет всегда вот так вверх. Любой бизнес, каким бы вы ни занимались, он есть подъемы, падения, подъемы, падения. И в нашем бизнесе то же самое. Вот, например, первый год, я считаю, первый год сетевого маркетинга – это просто обучение. Это студент первого курса. Второй год ты уже более… Первое, важно год продержаться. Год продержался, более-менее ты получил какие-то навыки. Второй год – это уже другой год, когда у тебя есть навыки, и ты можешь выполнять определенные действия, ты можешь двигаться намного быстрее к своей цели. Важно продержаться второй год. Третий год – это уже ты бывалый такой дистрибьютор, ты знаешь, какие навыки работают, какие не работают, как находить людей, как привлекать их в бизнес. Четвертый год, это уже ты еще немного, и ты будешь выпускник, ты уже знаешь практически все. Ты знаешь, как запускать людей, как помогать новичкам, которые пришли в бизнес, как им открывать видение, как их запускать в бизнес, как помочь им построить первую, вторую, третью линию в глубину, как выстраивать ширину. Пятый год в бизнесе, это вот уже как во многих университетах, это выпускной год, и в принципе, ты подготовленный кадр, ты все знаешь, для тебя секретов нет, и пятый год он э, заканчивает обучение. Пятый год он подводит к тому, что ты готовый специалист, можешь выходить в мир и делать то, зачем ты пришел обучаться, пять лет. Многие э, за эти 5 лет не доходят э, ну, до совершенства. Кто-то доходит. Ну, в основном 5 лет это тот срок, который позволяет человеку обучиться всем навыкам, умениям, знаниям, видениям и так далее. Но многие не выдерживают. Кто-то месяц, два, три, полгода и вышел с бизнеса. Кто-то год и говорит, слушай, не получается. Кто-то два года, кто-то три, не получается. Вот 5 лет. И на 6 год. Ты начинаешь выстраивать большую команду, обучать людей своих, обучать своих людей, чтобы они обучали своих людей. То есть идет правильная дубликация. И ты начинаешь свои знания превращать в деньги. Вот это основное, что нужно. Не бывает такого, что ты пришел в первый месяц в сетевом маркетинге, начал зарабатывать тысячу, две, три, пять. У тебя все растет. Первый месяц, второй, третий. Через полгода ты долларовый миллионер. Друзья, вы пришли в бизнес, которому нужно сначала обучиться. Узнать суть. Саму суть этого бизнеса. Что наш бизнес сетевого маркетинга это потребление продукции. Второе. Мы набираем в команду людей, которые Используют продукты, просто клиенты. Люди, которые не пользуются продуктами. Люди, которые э, будут заниматься продажами. И набирать людей, которые будут строить сеть. И вот из этой сети клиентов, продавцов и потребителей, и людей, которые строят сеть, выстраивается большой бизнес. Но эти знания, о которых я говорю, я 9 лет в бизнесе в сетевом. Я еще не профессионал, я еще... Многих не знаю вещей, что будет дальше, что будет завтра, что, после, что через год. Бывает, люди приходят, у них пришел человек, достиг одного статуса небольшого. Раз, и люди те ушли из команды. Не надо разочаровываться, потому что к следующему статусу приведут тебя другие люди. К следующему статусу еще приведут другие люди. Поэтому, друзья, если вы увидели возможность и видите в этом бизнесе, что вы можете достигнуть цели, и с помощью этого бизнеса реализовать, нужно приготовиться к марафону, к длительному, чтобы вы не сдавались на первых этапах, а нужно идти вперед, идти вперед, оттачивать, улучшать свою работу, свои действия, работать над навыками. Поэтому, друзья, с наступающим новым вас годом! Вот такое море! И очень классно путешествовать по всему миру. Наш бизнес реально, он дает свободу, финансовую независимость, здоровье, красоту вот такую. Только послушать э, море, шум вот прибоя, волн, снег идет. Ну классно. Поэтому все в ваших руках, друзья. Не сдавайтесь, идите вперед. Никому не давайте украсть вашу мечту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и до скорых волнующих встреч. Пока-пока, друзья.